Друзья, я приветствую вас на канале Сложно просто. Меня зовут Сергей. Сегодня хочу показать очень простой ⁇ пакет ⁇ который наведет порядок в ваших программ CS файлах. Ну, я на самом деле достаточно часто его пользуюсь и удобство. Ну, давайте по порядку все. Для начала прошу подписаться на канал, поставить лайки, колокольчики, все такое. Вот. Ну, а теперь давайте переключаться. И я просто прямо покажу, как это работает. И, возможно, даже примеры в других приложениях. Ну, в общем, переключаемся. Давайте для начала создадим какое-нибудь простое приложение, которое обычно создаете, когда начинаете новый проект. И на самом деле тут нас интересует только одно место. Ну, например который можно назвать рутом, э, так называемым composition root, где формируется приложение, подключаются сборки, настраиваются все такое. Сейчас этот файл выглядит нормально, на самом деле здесь ничего лишнего нету и как только вы начинаете что-то подключать, установить какие-то пакеты, он разрастается, начинает быть громоздким, непонятным, более того, любое изменение в этом файле, оно влечет за собой, ну помимо того, что меняется сам файл, еще иногда очень трудно разобрать, что поменялось, в какой момент времени, что на что поменялось в общем, смотрите, я предлагаю другой вариант мне на самом деле очень нравится я надеюсь, что вам понравится он тоже что я хочу сделать? сначала я хочу установить нуки пакет который называется Application Definition давайте его назову App давайте по-русски не будем писать вот, App Definitions вот, и э, это все, что, собственно говоря, мне нужно что сделать. И теперь э, мне нужно вот эти definitions, собственно говоря, создать и подключить. Ну, первым делом его, конечно, нужно подключить, и я это сделаю таким вот образом. Я напишу builder services add definitions и в общем-то мне сюда нужно отдать этот самый builder это первое что нужно сделать и второе когда у меня app вот создается вот этот вот мне нужно к этому уже ну, зря скопировал app написать use definitions и это собственно Грек подключит все мои definitions которые буду создавать Итак, я подключил эти definition, и теперь мне их нужно создать. Я это делаю обычно таким простым образом, пишу definitions, ну вот такую папку создаю, и в этой папке, ну давайте, смотрите, вот это вот можно отправить туда, то есть я делаю вот так Создать, ну давайте вот так shift 2 и какой-нибудь common дефини command definition c-sharp и теперь собственно мне здесь больше ничего делать не нужно кроме написать app definitions и собственно говоря это позволит мне как раз вот эти вот штуки перенести в этот definition сейчас покажу как это делается итак я забираю все что нужно для сервисов и здесь делаю override и конфигурую сервис и вставляю такую штуку, как вы видите и тут на самом деле все очень просто, теперь забираю вот эту вот штуку и говорю, что у меня есть еще второй обирайт и соответственно для конфигурации самого приложения. Казалось бы, какого интереса вообще все это нужно? Ну, смотрите, во-первых, у меня... Файл превратился, на самом деле, простой, читаемый объект, который, в принципе, теоретически я больше никогда не изменю, хотя бывают моменты, но и здесь приходится добавлять там, там, там, например, серилок, он там более высокого уровня, чем Application. Ну, а суть сводится к тому, что вот это вот сейчас то, что у меня есть, я могу очень гибко, ой, расширять. Ну, например, допустим, у меня есть какой-нибудь dpen dancing и называется container vfn зачем это делать это очень просто когда вам нужно какую-то зависимость добавить вы нажимаете поиск пишите Dependency, контейнер, или вы пишете Definitions и вот они все definitions. Это на самом деле очень удобно. И здесь опять же нужно что сделать. Ну, на самом деле я делаю так: Up, Definitions. И здесь говорю, что override, Мне здесь нужны только сервисы, и здесь могу написать builder сервисы, add, там, transient. В общем. Польза от того, как это будет разделено, на самом деле очень простая. У вас будет в каждом файле находиться та, именно тот definition, который подключает какую-то конкретную фичу. И, соответственно, в этом файле вы можете подключить или там зависимости, или зависимости, как у меня вот dependency container может быть отдельным. Я подготовил некоторое количество картинок, давайте покажу. Смотрите, вот, допустим, мой блок, и у меня вот такого типа definition есть. Где я подключаю Blazor, Cleanup какие-то сервисы, тот самый Common Definition, Cores отдельно подключаю, Seed, Data Protection, здесь еще Antifudgery, и E-mail Sender, вот тот самый Dependency Container, вот Hub Definition, еще здесь есть, ну вы, вы на самом деле все прекрасно видите. Более того, у меня допустим вот есть Unit Work, и он на самом деле небольшой, и единственное, что он, он делает, ну я могу вот так вот показать, Единственное, что он делает, он подключает Unit to Work и, собственно говоря, ничего. Но суть сводится к тому, что если вдруг где-то потребуется еще раз использовать этот definition, я беру просто этот файл, копирую, перекидываю, и мне больше делать ничего не нужно. Сама автоматом подключится и заработает. Это на самом деле удобно еще и с той стороны, что вы можете контролировать, что у вас подключено. Ну, например, вот DB -контекст. Я точно знаю, что у меня в этом приложении используется DB -контекст. Я точно могу посмотреть, что это, допустим, в данном варианте тот самый SQL сервер, Ну и, допустим, есть более сложные definition, которые, например, подключают, ну, где-то здесь есть Identity Вот, Identity definition Он посложнее, и я точно знаю, что если я здесь буду ковыряться Кстати, я могу вот в данном варианте, как пример, покажу, что можно использовать отдельные какие-то классы внутри этого дефинишна, Потому что это больше нигде не используется, кроме как здесь Поэтому это definition вот такого вот размера, и э, здесь, э, в общем как бы, на самом деле, мне кажется, все понятно. В том смысле, что э, сам принцип этого definition а, на самом деле простой. Вы э, вот этот стартап-файл, ну или программ-сс-файл разделяете на куски, которые вам удобны. Э, например, есть еще э, Microservice теплейт это один из аплософтов проектов, в котором есть на гитхабе здесь definition вот, вот такие например, то есть здесь подключается Fluent Validation, тоже давайте покажу как это выглядит на самом деле тоже все очень просто в том смысле что у нас есть сервисы мы подключили ну и здесь опять же можно например использовать у билдера есть configuration доступ, можно использовать части конфигурации, можно использовать там, не да, знаю, environment. Все. В общем, это как бы, ну, давайте сейчас покажу, о чем говорю. Например, мне нужен configuration, тот самый aconfig, который вы можете использовать там в конкретной в конкретном дефинишении определить какой-то там э, конфигурации при помощи э, чтения конфигурации, в том числе и из конфигурационного файла. Во, как сказал. Вот, здесь также есть, если прям совсем нужно, э, как он называется, -то, environment, environment, то есть вы тогда можете сказать обратиться к папке, ну, то есть, в общем, здесь все есть. Ну, и более того, вы можете конфигурировать свой definition на основании того, какой у вас сейчас environment работает. Ну, и еще есть другие definition, например, если говорить про definition, да, тут в данном моменте это просто определяет, какие функции, собственно, игра то есть включаются в приложение. Более того, есть возможность, ну, вот, например, опять же, в этом Microsoft template, для примера есть эндпоинты, которые уже являются маппингами. Ну, например, вот есть um, Event Typing Endpoint И здесь уже, опять же, при помощи Давайте вот так вот покажу Опять же, при помощи вот этих вот Дефинишенов Вот таких вот, вот так вот покажу Уже создаются эндпоинты То есть, конфигура Аппликейшн Тот самый Minimal API И здесь я маплю какие-то Собственно говоря, роуты, и каждый роут мапится к определенному методу, мы ну естественно, здесь используется медиатор. И это, на самом деле, тоже очень удобно, то есть весь, весь файл выглядит вот таким образом, это все эндпоинты для event-итемов. Ну, как пример могу еще показать, допустим, что у нас тут есть эндпоинты, ну, например, Profile, да, то есть я вот здесь вот вижу, что у меня есть фильтр Profile Definition, ну и если вот так вот показывать, то тоже видно, что здесь у нас есть Ап-дефинишн, uh, которым заданы 2 ну то есть роута и вот они, собственно говоря, как используются на мой взгляд, это выглядит очень просто и очень понятно, особенно с концепцией minimal API, то есть медиатор дернул какой-то, ну а вся ä, математика, вся логика лежит уже непосредственно в этом файле где уже все, что нужно для этого файла существует, то есть все, что нужно для этого вызвать то есть так называемая как она? Vertical слайсер и когда все централизованное вокруг одной фичи, очень мне кажется полезно и удобно. И еще, наверное, немножко слов про… Давайте я это удалю, чтобы он не мешался. Вот смотрите, раз, я фичу удалил, это тоже на самом деле очень удобно но ну, я хочу другую штуку показать вот у меня уже есть какой-то Common Definition. на самом деле здесь еще некоторое количество полезных фишечек есть но ну, в частности есть такое понятие как uh, enable-disable то есть если фича стоит у вас uh, disable, в смысле enable-false то она просто при старте не загрузится и напоминаю, что может это может быть включаться через конфигурацию например, вы можете включить свагер или не включить свагер в зависимости от того ну, понятно, что для этого нужно свагер Который вот здесь вот так вот включается, вынести в отдельную фичу и там enable, disable, который можно брать из конфига. Суть сводится к тому, что вы можете там на продакшене отключить э, отображение слагера или там еще какие-то может быть хитрые настройки, ну например, для пользователя, который ну, не знаю, придумайте сами. В общем, эта фишка отключает этот самый definition, и он не попадает в список подключенных. Это, мне кажется, тоже интересно. Ну, и помимо этого, есть еще один номерайт, который Order Index, но ну, и здесь, собственно, все фичи перед тем, как подключить в систему, они сортируются, потому что, на самом деле, есть фичи, которые очень важны, их последовательность, на всяком случае. То есть, например, вот... Вот эта штука, когда авторизация подключается, здесь нужно аутентификацию обычно подключать и о, когда настраиваются роуты, то есть они должны в определенной последовательности, просто не забывайте да, что эта штука должна быть вот так вот, и вот так вот use э, routing вот так вот подключается, то есть э, вот эти три должны быть в определенной последовательности, я их обычно никогда не разделяю, но вот эту вот фишку с override э, для индекса это вот можно сделать для таких случаев когда вам важен какой-то индекс то есть можно это вынести в один definition, это в другой definition, это в третий и последовательность них заказать 0, 1, 2, 3, они будут последовательно загружаться в общем это важно, потому что если вы отключите, ну ладно, не буду вдаваться в подробности, вот такая вот штука на самом деле полезная, вот, наверное, что я хотел рассказать, ну и еще, еще, наверное, вот какую штуку покажу, думаю, что мне тоже будет полезно. Смотрите, я могу включить, допустим, дебаг режим, собственно говоря, это мне поможет, покажет информация о том, какие были фишки включены, ну, в частности, вот здесь вот видно, что у меня найдена одна Включено э, 0. А почему? И зарегистрировано э, 0. Потому что... А, ну я отключил это, собственно говоря. Поэтому она найдена, но не включена. Так, давайте я остановлю. И еще раз... Ну, давайте я тоже это уберу. И еще раз покажу, чтобы она вот включена. То есть одна найдена, одна подключена, ну и соответственно вы можете таким образом тоже кое-как, <смех> ну в смысле не кое-как, а таким образом тоже можете контролировать, какие фишки у вас были включены или выключены. Напоминаю, что это в режиме дебага происходит. А, теоретически здесь можно оставить и Information, и тогда, а, собственно говоря, не будет показана информация о том, что было подключено, как вы здесь видите. Ну и еще есть такая вот возможность, а, ну... Давайте вот так вот покажу, у меня здесь э, название моей сборки, вот ее можно таким вот образом скопировать и сказать, что вы хотите видеть только для этой сборки дебаг, а все остальное не будет показываться. Ну то есть, да что ж ты прячешься, падла. То вот сейчас, как видите, все обратно показалось, ну или если включить information именно для этой сборки, таким образом можно фильтровать output для логирования. Ну да, соответственно, здесь уже тоже ничего не видно. Ну, вот такая вот как бы, библиотека, на самом деле. Я надеюсь, что она вам будет полезна. Вот. Так, ну что, на этом я, наверное, с вами попрощаюсь. Напоминаю, пишите комментарии по поводу того, насколько эта сборка была бы вам полезна или, может быть, нет. И вам всего хорошего и пишите правильный код.